Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Пётр Горбатьюкс. Сегодня урок номер 30 и его темой является употребление слов мало и немного с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Это слово и слово little дорогие друзья вы знаете, что есть исчисляемые существительные то есть те, которые можно сосчитать и есть существительные неисчисляемые которые нельзя сосчитать в данном случае исчисляемые существительные с ними используется слово мало которое переводится на английский язык как few то есть few используется с теми существительными которые можно сосчитать например мало орехов орехи можно сосчитать? можно few nuts мало детей few children Few children, мало детей, мало друзей. Можно сосчитать? Можно. У меня мало друзей, например. Значит, будет. Few friends, мало друзей. I have few friends. У меня мало друзей. У меня мало книг, например. I have few books. Мало писем. Few letters. Мало писем. Few letters. Мало грузовиков. Few lorries. Few lorries. Few lorries. Мало грузовиков. Мало мальчиков. Мальчики. Это исчисляемые существительные. Можно посчитать. Значит, мало мальчиков. Few boys. Few Мало городов. Можно посчитать? Безусловно, можно посчитать. Как будет? Few towns, few towns или few cities, few cities тоже города. Мало детей. Few children, few children. Мало докладчиков. Few speakers, few speakers. Буквально спикер это докладчик. Или спикер Верховной Рады, или спикер Государственной Думы. Мало докладчиков. Few speakers. Few speakers. Дорогие друзья, в предыдущем формате мы рассматривали исчисляемые существительные. существительные и с ними мы потребляли слово мало, переведенное на английский как фью. То есть существительное, которое можно было сосчитать. Там употребляли фью. Здесь существительные, неисчисляемые. То есть типа вода, молоко, любовь, беспокойство и так далее. То есть то, что невозможно сосчитать. Здесь вот потребляется слово little и так. Мало молока. Little milk. Мало молока. Little milk. Мало воды. Little water. Little water. Мало любви. Little love. Little love. Мало любви. Мало денег. Little money little money мало денег little money это абстрактное понятие деньги если бы было мало долларов или рублей мы бы сказали few dollars или few rubles в данном случае поскольку мало денег деньги это абстрактное понятие поэтому little Мало денег. Мало сахара. Little sugar. Little sugar. Мало соли. Little salt. Little salt. Мало времени. абстрактный понятие. Не few, а little time. Little time. Мало времени. Мало гордости. Little pride. Little pride мало гордости мало горя little sorrow little sorrow мало сока little juice little juice мало сока little juice а мало яблок как будет исчисляемые яблоки значит не будет little а будет Few apples, Few apples, мало яблок. Дорогие друзья, в предыдущих форматах двух мы отрабатывали слово Few, которое употреблялось с исчисляемыми существительными. Например, мало книг. Исчисляемые, да? Значит, Few books few balls. а если э, неисчисляемое существует например молоко мы говорили не few мы говорили little milk little milk или little water мало воды здесь э, слово мы будем употреблять немного то есть это то же самое что мало но чуть больше ну например если мы с э, исчисляемыми, существительными, а в данном случае вот здесь будут все исчисляемые, существительные, мы использовали few, потому что исчисляемые, то, что можно посчитать. То для того, чтобы сказать немного, все то же самое, только добавляется артикль e. Э. Артикль e. Э. И тогда будет уже не мало, а будет немного. Вот, например, как сказать немного орехов. A few nuts. А как сказать мало орехов? Few nuts. Немного столов. A few tables. Немного столов. A few tables. А как сказать мало столов? Исчисляемые few tables без артикля вот и все немного капель немного значит a few drops, drops. капля drop. каплей капель drops капли можно сосчитать немного значит a few drops а мало капель будет few drops немного книг все ясно, будет a few. A few books. A few books. А как сказать мало книг? Исчисляемые. Few books. Мало книг. А немного? A few books. Немного окон. A few windows. A few windows. Немного окон. А как сказать? Мало окон. Few windows. Few windows автомобилей. A few cars. A few cars. Немного автомобилей. А как сказать? Мало автомобилей. Few cars. Few cars. Мало автомобилей. Немного писем. A few letters. A few letters. Немного писем. А мало писем? Few let Немного девочек. A few girls. A few girls. Немного девочек. А мало девочек. Few girls. Few girls. Немного мужчин. A few men. Men. A few men. Мужчина men. А мужчин men. Men. Немного мужчин. A э men. А мало мужчин. Few men. Few men. Немного женщин. A few women. A women. Немного женщин. А мало женщин. Few women. Тоже men. Women. Женщин. A few women. Итак, дорогие друзья, если мы хотим сказать с исчисляемыми существительными немного, немного книг, немного автомобилей, мы используем FU. Few. few. Мало, мы используем few а здесь немного с неисчисляемыми существительными значит здесь используется a little мало с исчисляемыми будет little а немного будет a little и так немного, немного молока a little milk неисчисляемое существительное молоко A little milk а мало молока, little milk little milk немного воды, a Little water, a little water, немного, воды. А мало воды. Little water, little water немного, любви. немного, значит. немного, a little, a little, love. A little love. денег абстрактное понятие денег если немного значит немного little. A little money. немного little money. немного денег, а мало денег. Little money. Мало немного Little money. немного сахара. A little sugar. А мало? Little sugar. немного Литл-суги, мало. Литл-суги. Немного соли. Литл-сол. Литл-сол. Немного соли. Мало соли. Литл-сол. литл soul. Немного времени. Немного. Значит, немного. Алитл-тайм. Little. Little uh, мало времени. Литл-тайм. Немного гордости. Немного. Мало, little, немного гордости, a little pride, a little pride, мало гордости, little pride, немного горя. Ну сразу, значит, a little, немного, sorrow, немного горя, a little sorrow, а мало горя. Little sorrow. Little sorrow. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. И как всегда, мы должны кратко подытожить наш пройденный материал. Итак, мы разбирали на уроке слова few и little, означающие мало. Если мы употребляем исчисляемые существительные, мы употребляем few. Например, Мало книг, few books, мало друзей, few friends, мало машин, few cars, мало окон, few windows. Это все то, что можно э, сочетать, это мало, с исчисляемыми существительными, few. Если существительные неисчисляемые, мы используем слово мало, которое переводится на английский как little. Мало денег. Little money. Little money. абстрактное понятие. Мало сахара. Little sugar. Little sugar. У меня мало молока. I have little milk мало молока кроме того, мы разобрали еще немного слово немного существительными если идет с исчисляемыми то есть те, которые можно считать существительными немного книг значит, можно считать можно, значит, few, но если немного a few books a few friends немного друзей если существительные неисчисляемые и мы хотим сказать немного мы также добавляем артикль э, a. a little например немного соли мы скажем a little salt. немного сахара A little sugar. А если мало соли, мы скажем Little salt. Мало сахара. Little sugar. А если немного, просто добавляем артикль Э. Вот и все. Я желаю вам удачи и успеха. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте. Всего хорошего вам, соулон, so пока. Всем вам удачи, успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии, всего вам доброго, соулон, so пока, бай.